Берем сначала укропу, потом кошачью жопу. 25 картошек, 17 мандавошек, ведро воды и хуй туды. Охапку дров и плов готов.